Китай готов играть конструктивную роль в переговорах между Россией и Украиной и при необходимости стать посредником. Об этом сегодня сообщил официальный Пекин. Власти КНР призывают Запад отказаться от эскалации конфликта и ставят в пример свои отношения с Россией. Цифры говорят сами за себя. Товарооборот между двумя странами с начала года вырос на 40%. О важных заявлениях из китайской столицы в репортаже нашего собственного корреспондента в КНР Александра Балецкого. Когда события на Украине в центре внимания всего мира, первые же вопросы главе китайского МИДа, готов ли Пекин помочь в урегулировании украинского конфликта. в избежании гуманитарной катастрофы Китай предлагает обеспечить ряд мер. Возможность беспрепятственного выхода беженцев, защиту мирного населения, безопасность иностранцев. Но главный министр Ван И сегодня снова подтверждает позицию Пекина. Важно продолжать переговорный процесс, но и давить на стороны извне категорически недопустимо. Как гласит китайская пословица, метровый лед не образуется за один день. И ситуация на Украине стала такой, какой она является сегодня по целому ряду сложных причин. Что необходимо для решения сложных вопросов, так это холодная голова и рациональный склад ума. Не нужно подливать масло в огонь, это только усугубляет ситуацию. За повосточному ветиватыми пословицами последовательная позиция, которую китайские дипломаты уже озвучивали, причина конфликта гораздо глубже, чем пытается представить Запад. И китайские аналитики ее называют прямо Москву и Киев, столкнул Вашингтон. За 30 лет, прошедших с момента окончания Холодной войны, за исключением краткого периода медового месяца, российско-американские отношения в основном развивались на фоне постоянной конфронтации. После кризиса на Украине российско-американские отношения вошли в спираль враждебности. Санкции и контрсанкции, ограничения и контрограничения являются нормой в развитии российско-американских отношений. Соединенные Штаты и НАТО несут неизбежную ответственность за начало российско-украинского конфликта. Этот конфликт также является неизбежным результатом долгосрочного сжатия пространства безопасности, россии соединенными штатами и нато как раз это глава китайской дипломатии пытался донести до своего американского коллеги госсекретаря сша блинкина накануне они долго говорили по телефону на сайте мид кнр расшифровка призываем соединенные штаты нато и европейский союз вступить в равноправный диалог с россией обратить внимание на негативное влияние непрерывного расширения нато на восток Шефа Госдепа в том разговоре Ван И предупредил и о последствиях антикитайских американских шагов вокруг Тайваня. Все чаще говорят, что остров может стать следующей горячей точкой. Вот и китайская правительственная пресса сменила картинку Украины, которая для США уже пройденный этап, на Тайвань. Сохранив смысл, оба региона для дяди Сэма разменная карта. И хотя Ван И сегодня заявил, что ситуация на Украине и на Тайване отличаются в корне, катализатор может оказаться один. Цель американской индо стратегии — это не что иное, как создание индо НАТО, что подрывает архитектуру регионального сотрудничества, ориентированную на осян, и ставит под угрозу общие и долгосрочные интересы стран региона. Эти порочные действия противоречат общему стремлению региона к миру, развитию, сотрудничеству и взаимовыгодным результатам. Китай призывает мир отказаться от блокового мышления и менталитета холодной войны и ставит в пример свои отношения с Москвой. Независимо от того, насколько зловеще является международная ситуация, Китай и Россия сохранят свою стратегическую решимость и продолжат продвигать всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эпоху. Я хотел бы подчеркнуть, что китайско-российские отношения независимы и самостоятельны, дружба между китайским и российским народами прочна как скала. Результат таких отношений и прочные экономические связи как раз сегодня китайская таможня опубликовала свежие данные. Двусторонний товарооборот между Россией и Китаем всего за два месяца вырос почти на 40 Таких показателей не было 12 лет. Это и экспорт, и импорт. Ну а китайские интернет-пользователи выкладывают скриншоты страниц официального магазина российских товаров Китая, напротив большинства позиций пометка продано. Как оказалось, это молодые китайцы устроили акцию и бросились покупать товары из России, чтобы помочь российскому бизнесу в это непростое время. Александр Бориский, Дмитрий Резин, Пекинское бюро Вестей.